Всем привет! Вы на канале Соплей. Сегодня у нас Fazer Day. И мы попробуем с вами поиграть в не. Сегодня будет первая часть, давайте начнем. Я эту игру вообще не знаю Что она себя представляет Надеюсь, это будет хорошая пугалка Мы сегодня с камеры И Так, сразу давайте посмотрим, чтобы у нас был или субтитры наверное да а, надеюсь они есть ну, ладно надеюсь они есть так мы идем к какому-то дому я вообще приближаюсь к нему Ой -ой -ой. какие-то звуки у нас ну вроде как приближаюсь. Как он медленно идет? А я вообще то шел? О, господи! Игра называется, видимо, День отца. От. Понятно заставляют людей возвращаться в прошлое. Почему они не могут отпустить и жить дальше? А Мне надо ответить? Не знаю. Что нажимать? Родительский дом, первое свидание, семейный пикник, поход на городскую ярмарку с ребенком. Это теплые воспоминания. Но только если ты счастлив сейчас. А если нет, то эти воспоминания раздирают твою душу и не отпускают. Ты хочешь туда вернуться и быть снова счастливым? Но не можешь я думал не успею прочитать как исправить одну роковую ошибку изменившую твой мир фил ты должен фил ты должен Типа я вернулся в дом, наверное, да? В родильной. Так, акт один. Прошлое не изменить. Освободи будущее. Хорошо. Начинаем наше приключение в первом акте. Хорошо, я умылся. Эмика Games представляет. так а что мне делать очень похоже знаете на эту на визаж ладно фонарик есть о прикольно все отлично а, идем исследовать дальше время 19 12 мальчика который пропал 6 дней назад нашли местные жители он был обнаружен заброшенных хижине за городом недалеко от парка Слова мальчика его похитил мужчина в одежде клоуна, когда он был на празднике с папой. Наш крах орудует маньяк который похищает детей. О, время изменилось, кстати. <coughs> я думал, не изменится. Клоуны? Ну, я, я клоунов не особо. Так, а можно куда-нибудь зайти? господи извините Leave me alone. Leave me alone. что вид мило то что происходит страшно господи так ладно а, что у нас здесь Полиция разыскивает мальчика, он не вернулся домой с прогулки Имя, ага, ага. среднего Последний раз видели колл-центр Понятно, ладно Здесь что-нибудь еще есть? У нас ничего нет Так ладно, там что-то женщина кричала мне Что-то кубас, кто-то не открывает у меня дверь А было бы весело, конечно Сейчас, секунду поправлю наушник Ага так фонарик в принципе хороший надеюсь он будет гореть всегда а не перегорит в один определенный момент а там дверь открылась она не была открыта так время 19 нет, нет времени отвлекаться, нужно продолжить работу на проектом каким проектом это штуку я потратил на разработку своей машины времени несколько лет финал же без камыш времени Ого. Интересно, интересно, конечно. Так, здесь у нас ничего нету. Здесь тоже. Нужно забрать заказ. Откуда? Забрать. О. Откуда забрать заказ? Ну, наверное, логично... Он возле двери. Так, ну давайте пойдемте выйдем. Какой-то заказ заберем. А, мне звонят. Бегу. Бегу со всей силы. Так, тут у нас ничего нету. А я же дверь не закрывал. Иду, иду. Но если они мне постучали. Можно глазок посмотреть? Здравствуйте, спасибо. Дверь закрой. Ладно. Не хочет он дверь закрывать? Хорошо. Как он медленно и вальяжно идет. Причем я на shift почему-то автоматом жму. А, это типа разобрали. Так, у нас есть катушка. Эту катушку нужно ставить куда-то. Куда-то. А, он сам ставил. Одну катушку. Все, идем к рубильнику. Он. Итак, мы сейчас куда-то зайдем и попадем в какое-то прошлое. Давайте зайдем. Господи. Ой-ой. Какой страшный. Ну, точнее, не ребенок страшный, а картина страшная. Так, и что? Я умер? Я что, умер? Серьезно? А! Прикол. Генри. Диспетчер, посмотри этот дом. В соседнем парке пропал ребенок. Нам нужны любые зацепки. Генри принято. Блять, я потерял свой фонарик. Ну, найдешь новый. Это же не, не называется воровством, да? Давайте, о, фонарик. Пойдет. Полиция, откройте дверь. Полиция. Я знаю, вы дома. Ну, наверное, нужно где-то обойти. Шарится. Так, здесь мы можем пройти посмотреть. Ага. Видимо, нет. Но мы же не глупые, мы зайдем с заднего входа. А откройте дверь! Это обычный заброшенный дом. Тут давно никто не живет. хорошо оглянитесь вокруг а они стояли здесь а мне кажется нет нет они не стояли здесь О -о -о. а вы что они не стояли здесь что еще поменялось Короче, тут это, начинаешь немножко пугаться. Кажется, что кто-то выглядывает. О! А, это дом. Гза ну, в глаза. Mm. Так. Ну что, оглядеться вокруг? Огляделся я вокруг. Офигеть. Я этого не видел. Оба-на. Аж здесь не было прохода. Туалет заколочен. Зачем? Воняет, наверное. Мухи, мухи летают. М -м -м -м. О, рыбка Блин, прикольно, прикольно. Красивая игра сделана. Кукла вуду. Последнее, что я смогу сделать, могу сделать, это попросить твоей помощи. Помоги мне вернуть их. Ничего не выходит. Я делаю только хуже. Она пришла ко мне, но не такая какая такая как прежде она злится я нарушил их покоя мне нужно все исправить я бы споворачиваться ну типа здесь же а подождите еще здесь что у нас лежит крест вот тут обряд был непонятный ладно мы уходим Ой. Ой, ты кто? Э, э, дом, кстати, открылся. Кто-то сидит наверху. Нужно те лестницу, чтобы подняться на чердак. лестницу мы гуляем мы гуляем лестницу лестницу это что продается что а не, не продается а тыквы тыквы по 2 доллара покупайте так, ну я пока лестницы не вижу. Давайте обойдем, наверное, вокруг все. Надеюсь, она где-то стоит и лежит. Или что-нибудь. Я пока не вижу. Может, она где-то здесь стоит? Внутри. А... Ну, определенно, этот человек любит пиццу. Но здесь ничего нету. чисто логически, где, да, хоть где... Чисто логически лестница может хоть где лежать. А, вот она. Я могу сжечь веревки. Ну, давай. Нужны эти спички и бензин. Да, господи, ну у меня бензин-то есть. А спички где? А спички в доме возле печки 100%. Вот прям, вот я прям уверенность 100%. Потому что... Потому что Спички есть Там одна спичка всего лишь То есть ты полицейский У тебя нет ни ножа, ни спичек Ни фонаря своего Это вообще как называется Не, все понимаю Разные полицейские бывают Но просто сжечь веревки Это очень странно Все, лестницу в карман положили Кто тут? Я все слышу Ну, блин я не хочу подниматься туда ладно кого кого это волнует правильно О. бля жуткое место согласен господи виновным в аварии на шоссе 58 дал показания Я определенно видел что девочка убежала на дорогу чтобы забрать свою игрушку я хотел уйти от столкновения виновный был в алкогольном опьянении но и не помню что произошло после аварии напомним что в результате аварии произошло воспламенение легкого автомобиля легкового Легкого. Женщина и ребенок не смогли выбраться из машины. Прием, прием. В доме чисто. Я не нашел никаких доказательств. Генри, возвращайтесь на базу. Здравствуйте. Это была долгая смена. Мне пора отдохнуть. Согласен. Давай посидим здесь. Ладно. Так ты меня это не тронешь же, да? Что там было, господи? О, а их больше становится. Нет, туда не пойду. Они все закрыли мне проход. Нет. То есть ты не можешь перелезть через бочку? ладно пойдемте Ну похож на настоящего а мне обязательно за ним идти что вообще происходит Я не понимаю машина времени какая-то Ой. А. Да, мне нужны плоскогубцы. А, точно так зашел. Сержант больницы Генри Андерсон был направлен провести осмотр Агресс-парк, но во время операции он перестает выходить на связь. Так, хорошо. Два, две главы мы прошли. Угу. Дальше что? Акт 3. Твой кошмар это реальность. Фил. А, мы, наверное, по очереди за каждого играем, да? ел Ой, тю, -тю что-то пролагало. Не, не, не, не надо. Так и что? Я заново играю или что это? Стоп. А это уже что-то другое. Тут была собака. Эма еще не разбирала почту нужно подменить конверты это почта сапер нужен ключ Ладно, пойдемте, поищем. Не думаешь нам туда? Блин. Не могу пройти. У дивана, наверное, удобненький такой. Тупо сидишь, два телека смотришь. Какие конверты подменить? Я пока не понял. Get out my house и 27 почему все в крови здесь так ладно пойдемте наверное туда ключ ключ а я не вижу ключа может быть, под с этим? Нет. Кто там дышит? Открывай. А где найти ключ? Типа, а, ключ. Нет. Нормально они, они живут, конечно. Так, ключ. Давайте искать ключ. Ключ, ключ, ключ. Чисто логически. Где может быть ключ? Или что мне вообще нужно делать? Холодильник. Фонарики. Ну, я не знаю. Он очень много пива пьет? Тут закрыто. Ладно. Ладно. А зачем я заглядываю, как будто я там это играю? Вярочки. Ну, слушайте, я не понимаю пока, а где может быть ключ. Субная щетка. Все, здесь его нету. Может, у меня он есть? Как мне посмотреть инвентарь? Нужен ключ. А, во. Твой брат Джонатан взять. Эмма, мне так жаль, хочу помочь тебе найти Джей. Джей Джея. Но я также могу тебя уверить, что мальчик просто заиграл с друзьями и не предупредил тебя. Он скоро вернется. Твой соседфил. А, все. Допустим. подменили письмо но мы не закрываем дом мы же смельчить откуда эта тень чисто логически Я... пожалуйста Господи, я хотел посмотреть на картину. Почему у них все глаза красные? Что мне? Ничего здесь не надо? А. Нужно найти недостающую часть. Чего там не хватает? Медведей не хватает. Что за звуки вообще не хватает медведя он здесь лежит или это в комнате не хватает третьего медведя хорошо здесь я не вижу Блядь, я боюсь идти спички зажигалка сажать свечи зачем мне нужно те этого медведя какие свечи о а что здесь написано open to times не знаю ой-ой Что происходит? Так, э -э какие свечи? Там, в той комнате? Эти же свечи не могу зажигать? Нет. Или мне надо в руки взять зажигалку? Игра, подсказывай мне. Лев, колдунья и волшебный шкаф мне дали достижение. Не знаю. Ч ⁇ к чему? Но я иду зажигать что-то. Так, ладно, не хватает медведя. Хорошо. Угу. Странно, странно, странно. Очень странно. Хорошо, давайте искать мишку. Вот эти звуки еще вообще просто жесть. Подождите, э, как заставить фонарик, фотоаппарат? Зажигалки здесь нету. Хорошо. Давай мы продолжаем. А какие свечи ты зажечь? И где этот мишка? И что за звуки? Очень страшно. А эти были сверху хрени Я что-то не обратил внимания в первый раз. Я не понимаю, честно. Мы-то надо тут отсюда ходить или что? Тут мишки нету. Думаю, логика проста. Он, наверное, там. Топ. Я вообще ничего не понимаю. А если еще раз открою? Я не понял, вообще ничего не понял. Ладно, пойдемте зайдем внутрь. Ладно, этих звуков мы уже не боимся. А, подожди, знаешь, что хочу посмотреть? Сейчас я гляну, нет. Я думал, может быть, здесь. блин честно я не вижу где мишка может быть этого мишку надо взять нет на столе нету мишки так а где он а если я закроюсь в этой комнате что будет а изменится кстати, интересно. Давайте попробуем. Она, типа, пытается про это ставить, но нет. Не получается. Так, ну ладно. Я не знаю, где Мишки, на самом деле. Точнее, где Мишка этот. Я уже все обыскал, обходил. Эти еще шкафчики же не, не открываются нигде. И пока что я не понимаю, как мне в это играть. То есть, по управлению я смотрю, здесь как бы, ну... Взгляд, левая кнопка мыши, фонарь, фотоаппарат. Ничего, так скажем, особо нету. А, поэтому мы, наверное, первую часть сейчас ролика закончим. Обязательно продолжим. Напишите, если вам интересно такой жанр. Интересно. Интересен, конечно же. А, потому что... Я пока не знаю, где реально находится Мишка ходить бродить туда-сюда тоже как бы особо смысла нету сейчас последний раз и пройду еще ну хотя я не смотрю по стенам ничего по факту он сказал настало время зажечь свечи ну у меня есть зажигалка давай зажигать нет не хочет время 23.37 Ну, допустим, я открыл дверь Время также 23.37 С открытой дверью здесь ничего не поменялось Наступить я ничего не могу сделать Почему-то у меня все отзеркалено, видите? И... Ну, я думаю, да. Мы, если вы видели, где Мишка этот, напишите, пожалуйста. Я не буду смотреть, конечно, ролики, чтобы спойлеров не словить. Но, если вы знаете, где этот Мишка, недостающий в картине. Я уверен, что он в очень простом месте. Прям, может быть, он возле картины где-то лежит. Ладно, звуков мы уже не боимся. Ну я реально не вижу То есть, типа, тут что? Ну, какой-то какой оккультизм проходил, я не знаю Я вижу вот этого мишку, и все Ладно, давайте здесь закончим. А, спасибо за просмотр, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду очень рад, если вы напишите комментарий. Всем пока.